Всем привет на моем канале! Сегодня я буду оформлять бисквитный прямоугольный торт в виде книги на крещение девочки. У меня внутри будет чернослив и грецкий орех. Также два вида крема. Это крем из вареной сгущенки с маслом, который я уже приготовила, и крем пломбир. Также пропитка без сахара. Дальше я выкладываю крем из вареной сгущенки. Наверх выкладываю жареный грецкий орех, ванильный корж. Дальше я выкладываю крем-пломбир, очень устойчивый, можно уложить большим толстым слоем, 2-3-4 сантиметра, и он никуда не расплывется. Разравниваю. И наверх я выкладываю чернослив. Последний шоколадный корж. Сверху пропитываю. Отправляю в холодильник примерно 6-8 часов отстояться. Буду оформлять белковым кремом. Он у меня уже готов. Это крем на 4 белка. Белковый крем, который не трескается, не застывает и не засахаривается. То есть это отличная альтернатива белково-заварному крему, который заваривается на сиропе. У меня крем на водяной бане. Ссылочка у вас сейчас появится на экране. Тортик остался. Мне необходимо сейчас выровнять края. Торт переложила на подложку. Делю пополам и в середине делаю небольшое углубление. Сначала черновой слой, чтобы все крошки прибить. Черновой слой готов, теперь мне необходимо выровнять вот здесь верхушечку. Аккуратно разглаживаю, чтобы убрать пузыристость и неровности. Вот что получилось у меня. Отложила немного белого крема. Оставшийся крем окрашу розовым красителем Америкалор. Возьму насадку листик с глубокими прорезями. У него нет номера. Это с набора 24 штуки. И начинаю оформлять. Снизу и вверх. Чем сильнее вы давите, тем больше получается волна. Вот что получилось. Крем еще остался, поэтому сверху я сделаю еще рисунок. Вот такой насадку. это закрытая звезда на 5 лучей, она без номера, также идет с набора. Здесь расстояние примерно 6 миллиметров. Крем постоял, его обязательно необходимо промешивать, чтобы избавиться от лишней пузыристости. И делаю узор, примерно где у меня серединка. Ставлю меточки. И начиная сверху, то есть сейчас иду в правую сторону, потом переверну. Это такой же рисунок, аналогичный в левую сторону, зеркальную. Три завиточка и протянула такую ниточку. И сейчас в обратную сторону. И завиточки также в эту сторону. Возьму насадку для розы. Здесь примерно 12 миллиметров. Ширина насадки, но также без номера. Примерно в этом месте у меня будет располагаться малыш-пупсик. И я сделаю такой цветочек. Вот такой получился цветочек. И вот в этом уголке я сделаю пару розочек небольших. И усаживаю его в уголок. И два по бокам. с помощью жемчужного кондурина придам блеска. Вот так теперь блестит крем. У меня готовый уже пупсик такой. Я его располагаю вот здесь и потом немножко дополню так, крестик. Тоже это крестик и малыш из мастейки. И надпись как делать надпись Ссылочка у вас сейчас появится на экране кремом дополню здесь сделаю цветочек Я добавлю еще вафельные бабочки. Это из вафельной бумаги. Вот такая. И вот такая маленькая. Где-нибудь с краешку.